А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит вам задумчивую песню ⁇ Вечерний звон ⁇ В группе Бомбом -бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу. Ишь, как мы славно пристроились жить. Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения. Люди начинают даже заикаться от напряжения. Покрывается морщина в крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе? Нужно! То в такое время, если есть великая цель, вы поставьте себе в жизни цель. Только пусть она будет огромной, пусть даже кажется недоступной. Будьте верны этой цели. Двигайтесь к ней. Крадитесь, ползите, бегите. И тогда, тогда наступит этот миг. Миг, искупающий все. Народ для разврата собрался. Ну, шаркнули по душе. Скажите, пожалуйста, я только что приехал из золотых присков. Хочу у вас спросить, не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Это что за да, нахуй? Ну, я грубо выразился. Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. Сто листов. Их же надо взлохматить. Нужен праздник. Я слишком долго был на севере, понял? Я, кажется, придумал. И сколько сейчас дают за недоразумение? Пять. Мало. Раньше больше давали. Тот самый русский. Поздравляю. Просто с ума сойти можно. Слушай, а он вообще-то есть в жизни? Праздник. Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее на тоске мятежной Погротиться в старенький наш дом. ничего. Шаркнули по душе. ничего, ничего, я ничего, я ничего, я ничего. Я ничего. Это ч ⁇ за нахуй? I don't know.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 It's a, it's a Это заставила, чё? заставила, So slow, so does it slow? So does sure.